Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, и сегодня у нас сборка ПК за 100 тысяч рублей для моего бывшего коллеги, с которым мы некогда грызли граниты экономики одного предприятия. Нынче оба мы работаем на себя, и вот ему потребовалась рабочая машина для работы с большим количеством данных, ибо его ноутбук, купленный несколько лет назад, такие вещи уже не вывозит, да и греется как мангал на 1 мая. Ну что ж, друзья, давайте приступаем к сборке, а я буду попутно объяснять, что к чему и почему была выбрана та или иная железка. Итак, начнем мы, как и обычно, с сердца компьютера, а именно с материнки и процессора Процессор у нас тут будет 3700X, у нас, напоминаю, рабочий ПК, если бы был игровой, то брали бы 5600 Он лучше в однопотоке, лучше по FPS и стоит дешевле, но вот многопотоки все-таки чутка проигрывает Ставим мы все это дело в B550 Aorus Elite V2 Выбор пал на данную плату во многом потому, что она хороша для будущего апгрейда если вдруг человек захочет свапнуть 3700 на какой-нибудь 5900 или 5950. У нее 6 параллельных фаз на CPU и 2 на System on Chip и соответственно 12 плюс 2 цепи питания. Этого будет достаточно для любого из ныне существующих процессоров на М4 даже в лютом разгоне. Версию V2 взяли по причине наличия у нее колодки для USB Type-C, это одна из самых оптимальных плат, если вам нужна эта колодка для подключения разъемов корпуса и у вас не так-то уж много денег. Подробный обзор системы питания данной платы и также рассказ об отличиях второй версии ее от первой есть на канале, так что можете посмотреть. В нее мы ставим два модуля памяти по 16 гигабайт на 3200 МГц от компании HyperX. Причина выбора модулей HX4, 3020, 16, FB3, K2 крайне проста. Именно данная модель есть в листах совместимости большинства современных плат. Плюс она есть в наличии почти везде. Но ну, оценник а ценник на нее плюс-минус адекватный. Так что если вы, друзья, даже после моих часовых лекций по оперативной памяти испытываете затруднения выбором, то именно данная модель – это такая палочка-выручалочка. Если бы стояла задача разгона памяти, то можно было бы поискать Ballistix BL2K16G302016U4, но, к сожалению, далеко не везде ее можно найти, да и несмотря на то, что Micron E обладает хорошей совместимостью, большинство вендоров не включили эти модули в qvl листы совместимости своих материнок, так что если вдруг что-то не запустится, то виноваты будете сами. Но опять-таки повторюсь, что для разгона микрон, конечно, идеален, если вам нужен этот самый разгон. А вот с накопителями вышла вообще жопа. Желанием заказчика было взять 1 терабайт на NVMe и SSD, но они в связи с майнингом криптовалюты Chia просто испарились с полок магазинов. Из того, что было в наличии, удалось взять HP EX950 на контроллере SM2262en с кэшем и памятью от компании Micron. Ничего лучшего в тот момент в наличии тупо не было. Лозунг 970 Samsung в каждый дом тихо канул в небытие. Но 980 Pro вообще стоит, как банка черной икры. Что же касается корпуса, то собирали все это дело мы в Meshway 2 Compact. Это без преувеличения один из лучших продуваемых пылезащищенных корпусов, которые когда-либо были у меня на обзоре. Видеообзор на него, конечно же, есть на канале, так что можете посмотреть и, в принципе, изучить. Он пока еще довольно дорого стоит в наших магазинах, но это эффект новизны И через пару месяцев цена, в принципе, должна устаканиться, и он будет стоить где-то в районе десятки. Поскольку этот корпус я давал после обзора, то цена для заказчика была вообще сладкой. Но ну а в целом хорошая замена этому корпусу это бекуайт 500DX или фрактал Mesh Фейсси. Они, конечно, попроще, но и в принципе подешевле. Наш же Меш 2 Compact позволяет за счет съемной верхней панели без труда разместить внутри материнскую плату и подключить к ней все необходимые разъемы, что в принципе чертовски удобно. В качестве блока питания использовался новенький Pure Power 11. FM свежий полностью модульный блок питания от компании BeQuiet на 550 ватт с золотым сертификатом, если он вам зачем-то нужен. По начинке данный блок идет не на платформе FSP Rider 2, как все остальные блоки линейки Pure Power, а на одной из платформ CWT, на какой конкретно пока что не смотрел мощность специально большую не брали поскольку система у нас много кушать не будет, видеокарта будет довольно простая с потреблением порядка 75 ватт, процессор также не более 200, так что весь ПК навряд ли будет потреблять более 300-350 ватт но мы закладываем мощность под апгрейд процессора и видеокарты и закладываем стандартный 20% запас по мощности дабы блок питания не пыхтел и не шумел на пределе своих возможностей так что 550 Тут за глаза даже с запасом. Ценник на данный блок питания пока что в наших магазинах довольно высокий, поэтому в описании я оставлю ссылки на более дешевые варианты. Но я думаю, что цена и этого малыша очень скоро упадет. Заказчику он достался из моих запасов, конечно же, и, конечно же, по бросовой цене. Ставится блок питания в данный корпус довольно просто, за счет наличия у корпуса быстросъемной рамки, но отсутствие SATA накопителей в нашем конфиге позволяет не засирать корпус огромным количеством кабелей питания для SSD и жестких дисков. Данные элементы ПК это, наверное, самые кабелизатратные комплектующие, которые более всего мешают кабель-менеджменту. Вообще по кабелям удалось все уложить без особых трудов, да и получилось, как по мне, очень даже красиво. Хотя, конечно, стяжки Фрактал не самые лучшие, самые наипростецкие и производителю стоило бы над ними поработать. Ну вот, друзья, с проводкой покончено, и мы переходим к завершающим этапам. Во-первых, ставим кулер процессора, в нашем конфиге это Deepcool S500, классное новое решение с потрясающими характеристиками. Тихий даже на полных оборотах, холодный почти на уровне Noctua, и при этом не громоздкий. Обзор на него был недавно на канале, так что можете посмотреть, скоро будут тесты сравнения его и 15 других кулеров в этом бюджете, я все-таки надеюсь, что он не посрамит себя, хотя соперники у него будут тоже жесткие. Если вы не хотите пропустить этот замес, то подписывайтесь, ставьте колокольчик в режим «Все уведомления» и когда видео появится, вы узнаете об этом первыми. Ну а мы, друзья, устанавливаем карту. Заказчик не геймер, играет только во что-то простое или старое, поэтому выбор пал на 1050 Ti. Хоть и ну, то и в два раза, но все же доступную в наших магазинах. Хотя надо сказать, что еще несколько месяцев назад в подобные сборки за эту цену спокойно влезала какая-нибудь 1660, а то и 1660 Ti. И да, друзья, отвечаю для всех умных, в кавычках, товарищей, не надо думать, что только вы знаете секреты бытия и умеете пользоваться Авито. Просто у карточку заказчик не захотел. Нас с учетом того, что лучшим бы у вариантом за 20 тысяч была бы какая-нибудь RX 570 Nitro, 90% которых майнит уже как 3-4 года, то я считаю, что решение было плюс-минус правильным. Каждый должен сам решать, какими суммами и как он готов рисковать или не готов. У нас же друзья в итоге получился вот такой ПК, заказчику он обошелся со всеми скидками за счет использования товаров с обзоров где-то в 100 тысяч, хотя реальная рыночная цена порядка 110, 000. как и обычно список комплектующих или их аналогов которые использовались в видео я оставлю в описании и также я оставлю варианты комплектующих на которых можно сэкономить дабы выйти именно на цифру в 100 тысяч. Все ссылки будут даны на CityLink, ибо он есть в большинстве городов нашей необъятной рудины, там есть доставка товаров и порой проходят разные скидки и акции, которые позволяют урвать что-то по достаточно низкой цене. Так что если вам что-то приглянется, то можете смело приобретать. И помните, что переходя по ссылкам в описании и покупая эти товары или любые другие, вы поддерживаете и мой канал тоже, за что я вам много благодарен. Ну а с вами как всегда был Белыч, лайки, комменты и подписки внизу, желаю вам успехов в сборке ваших компьютеров, но если у вас что-то будет не получаться, либо вы боитесь сделать это самостоятельно, то можете обращаться ко мне, все ссылки будут в описании. Всем друзья, удачи и до новых встреч!